Привет. Меня зовут Петр. В команде ВКонтакте я занимаюсь работой с рекламными агентствами. Нас часто спрашивают, как правильно вести бизнес ВКонтакте. Мы решили записать серию коротких видео, в которых расскажем, как найти свою целевую аудиторию и превратить ее в клиентов. Начнем с сообществ. Зачем нужно создавать сообщество ВКонтакте? Группа ВК — это лицо вашего бренда, которое полноценно может заменить сайт. Да-да, вы не ослышались, группа действительно может полноценно заменить сайт. Судите сами, при помощи сообществ вы можете Обращаться к пользователям и получать от них обратную связь. Продавать товары, приглашать на мероприятия, устраивать опросы и многое-многое другое. Десятки миллионов пользователей заходят ВКонтакте ежедневно, и они знакомы с интерфейсом, поэтому им не составит труда оставить свои контакты либо поделиться обратной связью, если вы их об этом попросите. Обложка «Аватар» сообщества сделают его уникальным и позволит выделиться среди сотен других. На сегодняшний момент среди пользователей тысячи тех, кто готов стать вашим новым клиентом, либо вернуться повторно и совершить очередную покупку. Сообщество станет вашим представительством на нашей площадке. Создать группу бизнес очень просто. В меню слева выберите пункт «Группы» и нажмите на кнопку «Создать сообщество». Выберите подходящий тип группы — бизнес, либо бренд или организация. После этого укажите название сообщества. Выберите тематику и укажите ссылку на сайт, если он у вас есть. Пара советов по поводу названий. Не стоит включать форму организации предприятия в название, например, ООО или ОАО. Просто укажите название бренда. И не стоит делать название слишком длинным. Тематику нужно указывать максимально близкую, близкую к тому, чем занимается ваша компания. Это позволит пользователям проще находить вашу группу ВКонтакте. В описании кратко расскажите, чем занимается ваша компания и чем вы отличаетесь от конкурентов. Добавьте обложку. Обложка отображается в верхней части группы и занимает практически всю ширину экрана. На обложке можно разместить название компании, логотип компании, слоган, адрес, часы работы, либо другую информацию. Главное, не все сразу. Обложка и «Аватар» — это ваша вывеска. Они делают группу привлекательной и уникальной для пользователей. Задайте короткую ссылку страницы. Такой адрес легче запоминается, его проще диктовать по телефону, размещать на афишах и флайерах. Перейдем к дополнительным настройкам. Если у вашего бизнеса есть официальный сайт, добавьте ссылку на ваш сайт для того, чтобы получать дополнительный трафик из ВКонтакте. Укажите местоположение. В соответствующем пункте выберите страну, город и адрес. Это позволит пользователям проще находить ваше местоположение. Базовая информация заполнена, но это еще не все. Перейдем в меню раздела. Здесь вы можете включить или отключить блоки информации, которые будут доступны подписчикам вашего сообщества. У каждого раздела есть возможность настроить приватность, то есть ограничить круг тех, кто будет видеть тот или иной раздел вашей группы. Особое внимание стоит уделить настройке приватности стены и сообщества. Стена — это блок, куда попадают новости и публикации от администрации и подписчиков группы. Если стена открытая, то любой желающий может оставить на ней запись от своего имени. При этом в ленту новостей пользователей будут попадать только те публикации, которые идут от имени администрации сообщества. Ограниченная стена позволяет публиковать новости только администраторам группы. Пользователи при этом могут комментировать эти записи. Ну и наконец, закрытая стена запрещает комментирование всех записей совсем. Выберите уровень публичности для остальных разделов. Фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, документы и обсуждения. В меню «Комментарии» вы можете ограничить возможность комментировать что-либо на стене вашего сообщества. Можете дополнительно добавить стоп-слова, при упоминании в комментарии которых комментарии будут автоматически удаляться. Помимо этого, есть уже готовый фильтр нецензурных выражений, при подключении которого все комментарии, содержащие нецензурную лексику, будут удаляться. Двигаемся дальше. В разделе «Ссылки» вы можете указать свой сайт или любую ссылку, например, на филиал э, или ссылку на важную запись, опубликованную на стене вашего сообщества. Особое внимание уделите двум последним разделам. В разделе «Сообщения» вы можете подключить сообщение сообществ, что позволит вам оперативно отвечать на вопросы пользователей. Общение при этом будет происходить от имени группы в формате 1 на один». Следующий раздел Приложения сообществ» Добавьте до трех приложений для того, чтобы увеличить функционал вашего сообщества. Например, это может быть опросы, анкеты, тесты, форма заявки, есть даже магазин товаров. Сообщения сообщества и приложения – это дополнительный инструментарий, который позволит вам полноценно присутствовать на нашей площадке. Именно поэтому э, про эти разделы мы решили записать отдельные видео. Настройка группы почти готова. Осталось загрузить аватар и добавить контакты. Аватар — это главная фотография вашего сообщества, по которой пользователи будут узнавать вас в комментариях и в ленте новостей. Добавьте в качестве аватара, например, логотип вашей компании. Кстати, о контактах. Сообщество без указанных контактов хуже и с меньшим доверием воспринимаются новыми клиентами. Здесь можно дать ссылку на страницы администраторов ВКонтакте вашего сообщества, добавить номер телефона или адрес электронной почты. В то же время не нужно указывать слишком много, много контактов. Оставьте только те, где пользователи действительно смогут получить ответ на интересующий их вопрос. Теперь перейдем к созданию записи. Для этого вернитесь на стену сообщества и нажмите «Добавить запись». А, расскажите, что у вас произошло нового. А, к записи можно добавить вложения. Фото, аудио, видео. Кстати, видео можно добавлять со сторонних видеохостингов. Но учтите, что при этом оно не будет воспроизводиться автоматически. Автовоспроизведение видео доступно только для тех видеозаписей, которые загружены напрямую ВКонтакте. Помимо этого, вы можете добавить документ. Кстати, если загрузить файл с GIF-анимацией как документ, то он тоже будет воспроизводиться автоматически. Еще вы можете указать нужное местоположение, то есть выбрать точку на карте и прикрепить ее к записи. Это поможет пользователям проще найти вашу локацию. Опросы тоже можно добавлять к записи. Очень часто бизнесу важно знать, Мнения потенциальных клиентов. Вконтакте существует два вида опросов открытые и анонимные. Немногие знают, но существуют методы API ВКонтакте, которые позволяют получать идентификаторы страниц именно тех пользователей, которые выбрали тот или иной вариант ответа в опросе. Впоследствии эту информацию можно использовать для а, таргетинга рекламы на именно этих пользователей. В случае, если вы использовали анонимные опросы, никто, даже администратор вашего сообщества, не получит доступа к этой информации. Если вам не нужно публиковать запись прямо сейчас, а вы хотите запланировать ее на ближайшее будущее, воспользуйтесь таймером. Работает он очень просто. Выбираете дату и время, и в назначенный час запись будет опубликована автоматически. Поставьте галочку в окошке «Подпись», если вы хотите, чтобы подписчики видели, кто является автором конкретной записи. Теперь нажмите кнопку «Отправить». Поздравляем, первая запись вашего сообщества опубликована. Ну или будет опубликована в случае, если вы использовали таймер. Итак, ваша запись одновременно появилась на стене сообщества и в ленте новостей пользователей, которые подписаны на вашу группу. Большая часть пользователей ВКонтакте использует режим умной ленты. Умная лента ⁇ это алгоритм, который подбирает новости от всех источников под конкретного пользователя, то есть выбирает то, что интересно именно ему. Хронологический порядок здесь не работает. Именно поэтому, для того, чтобы получать больше охвата, чтобы больше пользователей видели, публикации от вашей группы стоит воспользоваться советами, о которых я сейчас расскажу. Итак, поехали по порядку. Публикуйте только уникальный контент. Не пытайтесь воровать контент у конкурентов, либо у крупных пабликов. Это вам не поможет. Экспериментируйте с форматами, пробуйте писать короткие или длинные тексты, используйте разные изображения, снимайте разные видео. Важно определиться, что будет больше всего интересно именно вашим подписчикам. Используйте фото и видео исключительно в хорошем качестве. Это будет говорить о том, что вы относитесь к делопроизводству серьезно. Не злоупотребляйте репостами. Даже если вы решили процитировать какое-то сообщество и поделиться с подписчиками вашей группы интересной информацией, обязательно добавьте комментарий от себя, чтобы избежать банального цитирования. Если сообщество будет не только рекламным, но и информативным, это позволит вам привлекать больше подписчиков, которые в итоге будут превращаться в ваших э, настоящих клиентов. В следующем видео мы расскажем о э, сообщениях сообществ и мобильном приложении ВК-админ.